Ты ждешь? Ты ждешь свой туалет почищенный? Да? Чтобы. Ну, сейчас принесем. Да. Гешка, смотри. Туалет помытый принесли. Ну-ка. А ну-ка. Как ты обычно делаешь в туалете? Правильно. Правильно надо валяться в чистом туалете. Да. Давай, давай, давай. Это твой туалет. Надо обязательно это всем показать. Да, да, да. <сосы> <сосы> Поза попой кверху. Почешись обязательно. Почешись, да. Че, все? Как-то слабовато в этот раз. Безумная реакция на туалет. Каждый раз такое происходит. Каждый раз, как, как только мы ему опустошаем туалет, выбираем наполнитель. Хорошо, если мы успеем его вот так вот почистить. Иногда стоит только высыпать наполнитель. Он уже там и уже валяется. Ну. Ну. Все? Слишком много всего вокруг, что тебя отвлекает, да? Хороший котенок. Кто идет?